так всем привет вы на канале макрол с вами евгений макликов и сегодня у нас марафон вопросов по кролиководству в прямом эфире сегодня 26 августа уже лето заканчивается 8 часов вечера по москве как всегда мы в прямом эфире Отвечаю на ваши вопросы я жду вас вижу максим ликифоров уже подсоединился Здравствуй, Максим. Так, давайте собираетесь, пока. Я тут сейчас посмотрю, идет ли трансляция. Шарю немножко. Сергей Волков, привет, привет, дорогой. Сибирь. Ох, да надо выключить тут звук. Да. Как меня там видно, как слышно, ребята? Так. Павел ага, Харитонов, ну смотрю, дружненько вроде подтягиваемся, только не вижу обратной связи. Валентина Пенкина, здравствуйте, Валентина Пенкина. Это один из наших самых активных участников нашей стрима. Здравствуйте, здравствуйте, Валентина. Рад вас видеть. Кое-как сдерживаю себя, чтобы не спросить, попробую ли вы уже мясо. как там муж вернулся с командировки. Вы, ребята не подумайте о чем то нехорошем у нас мы только о хорошем говорим о кроликах так. Ну, вот, пока собираетесь минут пять я тут попробую собрать нам друзей Вот. напоминаю, что каждую пятницу мы в прямом эфире в 20.00 выходим в группе ВКонтакте Макрол. Ну потом я запись конечно же публикую также в группах и в Одноклассниках Ох, Алексей Басов сегодня тоже подтянулся к нам ну, сколько лет, сколько зим здравствуй, здравствуй Алексей Привет всем, говорит Алексей. Так. Два прогула у меня, да-да-да. Мы так-то обычно за один увольняем, ты уже два. Ну ладно, у тебя забывшие заслуги, да, прошедшие. Так и быть, ладно, мы тебя прощаем. ну вот так давайте еще в группе Макроу ну давай, Алексей, у тебя вопросы Там интернет провели? да, да у меня теперь интернет 200 мегабит в секунду летает. Я уже как-то даже уже привык, как вроде так и надо. Вот. Не надо уже спорить с Федором, кому интернет нужнее. Вечером, мне или ему. Вот. Хороший, хороший, устойчивый канал. 200 мегабит в секунду в ту сторону и в другую также. То есть даже Wi-Fi у меня.. То есть Wi-Fi идет где-то 190-180. Ну, вообще, <смех> вообще, ребята, после трех мегабит это вообще... Это, это, а на загрузку у меня было вообще там где-то 0,3, 0,2. То есть сейчас я работаю с удовольствием. А, вот, ну и картинка, наверное, тоже видите, да, то есть картинка другая совершенно сейчас идет в эфир. Добрый вечер, Михаил Шестаков, здравствуйте. Ну что, собрались нас, смотрю, 6 человек. Вопросы пока не задаете. Я один сам себе задам, сам отвечу. Не совсем сам. Буквально, когда сегодня или вчера, мы тут, значит, из подписчиков один опять тоже звонил. Макрол, да. И вопрос такой интересный. Говорит, по кровам. Да? один клоу на двух на трех девчонок с какой периодичностью какой промежуток делать между крочиками чтобы значит крыть значит такой интересный вопрос и не менее интересный ответ то есть наши гуру да то есть наши классики к этому относятся по-разному кто-то говорит, девочки, вы не забыли, что я в эфире? Девочки, девочки, вы не забыли, что я в эфире вот. Я так и понял, что забыли. А у меня видите, вот идет полным ходом заготовки на кухне. Вот хозяйки крутят, закрутки. Дело хорошая зима длинная. Вот, идет зима, правда есть не совсем как на Урале, да? но все равно до следующего урожая это надо как-то тянуть Я люблю томатный сок, <свот> вот, попивать, особенно с похмелья да? Ну так вот, значит к нашим кроликам какого же делать промежуток между кроличиками, между одной кроличикой и второй Значит, наши классики к этому относятся по-разному, да, литература. Э, ну, как правило, говорят, что там надо <coughs> делать промежуток хотя бы день-два. Э, значит, э, у меня нет основания с ними не спорить. Э, спорить, вернее, э, тем более, что э, крылы действительно простаивают. У меня вот 8 крылов, да, то есть даже, а максимум в хозяйстве бывало у меня до 30 рабочих самок. Сейчас вот где-то там 20 рабочих самок. Представляете, 8 крылов на 20 самых, То есть они, конечно же, без работы сидят Но Бывают случаи, в том числе и у меня В хозяйстве Когда вот надо покрыть там, Допустим, мне 3-4 штуки да, А вот не под всех крылов Есть крыльчихи. вот И какие-то крылы без работы сидят А кому-то приходится работать с нагрузкой В этом случае я не обрезгую да, Крою в один день Двух Бывало, даже трех крольчих там, утром, днем и вечером, там, через 3-4 часа. И даже вот я вам тоже сказал, вот сейчас даже вот сейчас как раз есть значит две крольчихи, покрыты. Вот они уже родились, сейчас кормят. Значит, покрытые одну значит, покрыл днем, а вторую вечером этим же крылом. У меня даже написано, да, днем и <свеч> вечером. Обе родили, обе кормят. То есть <свеч> были случаи даже у меня, когда я как. Не совсем сказать групповуху, да? <смех> вот. Но крыло вообще не давал отдыхать. То есть первую крыльчиху покрыл, там две садки сделал, я ее убираю и тут же сажу вторую. Вот. Он ей тоже делает две садки и они прекрасно обе рожают. Вот. И бывало, что они рожают, когда ее перерывы. Поэтому я не заметил какой либо такое отрицательного воздействия от того, что мы крыла загружаем работой вот такой, да? То есть, без перерыва ему девчат <смех> не знаю как будет если допустим он будет 8 штук 9 сзади покроет да <смех> что там произойдет не знаю не пробовал но 2 гарантированно вообще никаких вопросов если нормально все здоровый кровь нормально хорошие здоровые крольчики то две крольчихи в день если он покроет то гарантированно никаких вообще проблем быть не может если она вдруг по каким-то причинам пролетит то это не из-за того, что то есть их было две в один день это я вам точно говорю вот вот такой вот интересный вопрос был я вам на него ответил и занял аж целых три минуты мы уже здесь, мы в эфире опять же ребята, здравствуйте всем всем привет, привет я рад, что вы здесь но если мы будем молчать не будем задавать вопросы, то мы с вами через пять минут расстанемся потому что просто так сидеть, друг на друга смотреть Вернее, я-то вас не вижу, вы-то меня видите, да, такого Бахматова Вот Я смысла совершенно не вижу Просто так просиживать здесь и трека языком, да И тратить ваше время и мое Вот Буду рад ответить на ваши вопросы, на любые, какие возникнут по кролиководству а если не будет таких вопросов, то с удовольствием, с такой радостью я с вами расстанусь Потому что тем более, что у нас сегодня вечер все мной еще длинный будет в 21.00 напоминаю как всегда мы после этого эфира в 21.00 по Москве мы встречаемся с подписчиками платного контента в Zoom ребята, ссылочку я уже на контент значит, на конференцию в Zoom я скинул во все наши значит, спонсорские чаты платные и в Одноклассниках и вконтакте два чата и даже на Ютубе тоже для спонсоров я публиковал эту ссылочку поэтому 2100 милости прошу с вами повстречаемся значит тимур житербаев присоединился вижу здравствуйте тимур так алексей басов Ага, интересный вопрос, почему кролики грызут клетки? Ветки у них есть всегда, но они все равно грызут. Вот. Ну, значит, как, как сказать это правильно, да? Кролики грызут клетки, потому что они неправильно построены. То есть правильно построенную клетку. Вот, клетку макляк 6 да, кролики не грызут вот. и я вам говорю стопроцентной уверенностью то есть если у вас клетку грызут кролики значит построена построено неправильно а, теперь про ветки значит ветки если вам кто-то вдруг сказал что наличие что вернее кролики грызут клетку потому что веток у них нет, надо им дать ветку, и они грызть перестанут Ну, этот человек, ну, мягко говоря, слукавил да? то есть, скорее всего, он кроликов видел только в книжке вот. и то в книжке в неправильной, где было это написано и вот этой неправильной учит вас то есть наличие веток совершенно ничему не служит в клетке ни веток, ни чурбаков, хоть кирпичи вы им плодите Значит, совершенно ничему это не служит кролик просто любопытно такое животное, он все пробует на зуб и все что доступно неважно проволока это будет, кирпичи или дерево, он пытается своим зубом достать если он это может достать и это поддается его зубу значит он это дело сгрызет вот. поэтому нужно делать клетку так чтобы он своим зубом достать не мог есть определенные тонкости то есть у него строение челюстей и так далее Там за краем спокойненько берет любой в принципе распечатывает материал вот плоскость уже сложнее ну, долго на эту тему объяснять Алексей Гурьев Добрый вечер, зубы точат вот распространенное мнение, что якобы они точат зубы да не надо им точить зубы, ни какой-нибудь материал, ни наждачкой, ни брусками, ни деревьями Посмотрите, значит, у меня где-то на канале есть хороший такой семинар Надо будет, наверное, его повторить как-нибудь Красно-малаклюзию Откуда она берется, что-то такое, с чем ее едят И как этого избежать То есть, ребята зубы, вернее не зубы акуики, да, вот, бивни у кролика, они стачиваются друг об друга. Вот верхние, нижние, нижние, верхние, они вот так устроены, что они стачиваются друг об друга. Никоим образом не о а пищу или там еще какой-нибудь наждачный камень, да, они их точат. Вот. Они просто, вот он просто челюстями шевелит, и они друг от друга стачиваются. Поэтому какую-либо грубую пищу им для того, чтобы им, как вы говорите, наточить зубы, совершенно вот, не обязательно. Вот. а здоровый, значит, здоровье, наличие, во-первых, всех необходимых веществ, минералов в организме крови, когда для того, чтобы у него был нормальный хороший прикус, это, конечно же, обязательно. То есть если у вас у кролика вдруг, как вы говорите, зубы неправильно заточены, да, начинают в разные стороны лестни, то, то в первую очередь это конечно же наследство, вот, генетический сбой, сдвиг вот, и способствует проявлению этому конечно неполнорационное питание, неполноценное питание, то есть чего-то не хватает, как правило кальция, там может быть еще чего-то и происходит такой сбой веточки здесь никоим образом не помогут вот, ну только вас может быть немножко так вы самообманом займетесь Ну все. Алексей Гурьев как-то видел на одной в ролике по кролиководам она говорила соль надо ложить только не сказала сколько и какой вот вы на одной вот когда вы такое слышите да или увидите вы поинтересуетесь вообще у этого человека кролики есть или нет какие кролики и как долго то есть скорее всего у этого кроликовода кролики появились месяц назад, максимум год. Через год у него их снова не будет. Вот. Но учить мы все гораздо. То есть не надо никакую соль, никаким кроликам. Ни поваренную, ни каменную, вот, ни, ни минеральную, никакую, ни не ни Вот, То есть все находится. отдайтесь, То есть вы никогда не поймете, чего и сколько надо кролику. Вы не специалист, а он вам не расскажет здесь и ваша беременная жена, когда не знает, что ей надо, она хотя бы говорить может, да, она говорит, хочу соленый огурец, пока ты распечатывал банку с огурцами, она уже перехотела огурцов, говорит, хочу шоколада, вот, или апельсинку, пока ты бегал за апельсинкой, она уже говорит, вообще ничего не хочу, хочу мыло кусок, вот, кролик же не сказать не может, да, вот он сам не знает, чего хочет, когда ему чего-то не хватает, поэтому... Нужно отдаться специалистам. Сейчас слава богу вообще проблем с этим нет в стране. То есть нужно закупать полнорационный кроличий корм, в котором есть все необходимое для нормального развития кролика. И пользовать им сколько бы он ни стоил. Поверьте, что он, он себя по-любому окупит. Если этот корм действительно хороший. Но прежде чем хороший корм покупать и вообще кролика кормить, да, надо быть уверенным генетических способностях этого кролика. Да? То есть если он изначально от нездоровых родителей, от прародителей таких же больных, и сам едва живой, вот, но вы ему хоть какой корм давайте, скорее всего, он все равно не станет супер супер суперменом. Да? Вот по здоровью, скорее всего, таким чехотиком сдохнет. Как тогда понять, что им не хватает? Никак Вот И вообще зачем вам это понимать Что им не хватает То есть самое главное, нужно понять, что кроликам чего-то не хватает да? То есть я всегда говорю, ребята то есть Вот какой у нас вот Такой интересный разговор завязался Очень хорошо, спасибо, Алексей Гуев Что поддерживаете его Этот вопрос, я не думаю, что он так у нас Обширно Развернется Понимаете, то есть ну, допустим, поймете вы, что ему не хватает э, там, протеина, да, белка. Сколько? Какого? Где его взять? Из чего выделить? Каким образом ему его дать? Уколоть его шприцом? Или пропоить его водичкой? Или накормить его, не знаю, там, мясом, да? Вот. Вопрос-то очень сложный. Если вы хотите все эти вопросы вникать, то поступайте в Тимиряевскую академию. Вот. Может быть, там чему-то вас научат, хотя я тоже сомневаюсь. То есть, кролик не то животное, чтобы этим заниматься. То есть, во-первых, сразу по поведению животного видно, да, то есть, вот кролики, когда у них хороший корм полноценный, полнорационный, то кролики они обычно лежат. Они в общем-то, как все животные, да, то есть человек тоже, вот я, допустим, тоже, когда у меня ничего не болит, и я сыт, и я тоже стараюсь лежать, зачем кого то бежать, и только голод способен меня поднять с постели, вот, или какая-то болячка, так вот, если ваши кролики лежат спокойненько, да, все стадо, значит, у вас хороший корм, это точно, а вот если вы заходите, и у вас кролики все, или хотя бы половина, ходит и топчется по клетке сами не знают чего роется в кормушке постоянно да, или там по углам клетки чего-то шарятся, где чего покусать э, то скорее всего у вас с кормом беда э, вот нужно менять срочно производителя, другого брать, искать и третьего, четвертого не искать причину, совершенно она ничему не служит чего в этом корме не хватает какая разница, то есть вы все равно это не восполните дело в том, что любое вещество даже соль, да вот она хороша, только ну, строго в определенном количестве. То есть, когда ее мало, это плохо, когда ее много, это еще хуже. То же самое происходит с любым другим минералом, либо витамином. Когда его не хватает, это очень плохо, когда его излишки, это хуже еще в 2-3 раза. То есть, лекарство превращается в яд. Поэтому передозировку сделать вообще элементарно чего-то и последствия будут, ну, они непредсказуемые, вы даже не поймете, от чего там что случилось, да, а что это вы своим вот там накормили светлой, и чтобы дать ему там витамин Ю. В результате вот получилось так, что они все поздыхали. Вот, то есть надо просто менять производителя, брать другой корм. Значит, если сейчас кто-то мне скажет, так, я вообще корм не покупаю, я там за натуральность я сеном кормлю ради бога кормите сеном но не надо у меня спрашивать потом, почему у вас кролики не растут почему у вас кролики дрищут почему у вас у кроликов клещ в ушах ну и так далее те и другие проблемы Вопрос, ответ будет один потому что вы кормите сеном вот. неизвестно каким, неизвестно откуда вот. поэтому всех призываю рекомендую найти вас в своем окружении в радиусе 100-200 километров даже 300 километров то есть корм хороший достойный корм он стоит того чтобы его привозить за 300 километров поверьте что он себя окупит сполна и сколько бы он ни стоил как бы он себя ни достался либо он был хороший вот поэтому Алексей Гурьев совершенно не ломайте голову и не стоит оно того чтобы разобраться чего им не хватает самое главное чтобы понять все все ли хватает им или чего-то нет. Так, Максим Крапевин. У меня 30 кроликов белых и черных. 25. Как сделать их оранжевыми? Ну, в смысле? Вопрос-то вообще. То есть с белыми проще. С черными, конечно же, сложнее. Вот сделайте с черных, оранжевых. А вот с белыми проще. То есть, ну берете, идете в магазин, покупаете хны вот или гуаши оранжевые да и красите их и станет оранжевыми и с черными процесс несколько длительный там надо будет сначала видимо перекись водорода вот или хлорную известь чтобы их обесцветить а потом снова тоже хной или оранжевая краской и будут у вас оранжевые кролики все вот другого способа я не знаю если вы знаете такой способ действительно действенный я думаю что вы достойны Нобелевской премии по биологии как минимум. Я надеюсь ответил на ваш вопрос, Максим Кропивин. Мы ждем следующий. Мы с вами 23 минуты уже в эфире. Вот очень интересный вопрос, да. А кстати, я не спросил, а зачем? Да, мой любимый вопрос всегда. А зачем надо их сделать оран-девыми? Аран вот, Максим Кропивин. То есть у вас, наверное, там э, новозеландские красные в цене, да? Вот, и вы решили их продать за новозеландских красных. Или за бургунцев. Другой причины я не вижу, чтобы вот так озаботиться и одеваться над кроликами. Так, Максим Пропивин А за уши и в краску их. Также можно. Но, я же сказал, конечно, конечно, в чем дело-то? Кто вам запретит? Это же ваши кролики. Знаете, когда у меня спрашивают, а можно вот так, а можно это? Вот да конечно можно. То есть это же ваши кролики, ваша краска, ваш крольчатник, ваше мясо. Кто вам может запретить? Никто не может запретить. Тем более я. Ну, разве что за защитники какие-нибудь сейчас вот услышат, да, вычислят вас. Ну и вот постараются вас привлечь за какое-нибудь там жестокое обращение с животными или ненадлежащее обращение животными да но я далек от этой темы поэтому я не конечно никоим образом даже не буду вам запрещать конечно делайте как хотите можете не за уши можете взять за задние лапы или за передние или по диагонали можете вместе с ними сделать заплыв в краску вот. тоже будет интересно я посмотрел снимите видео пожалуйста вот. будет очень интересно Так, ваш друг валентин гущеваров прессы а Валентина Гущеварова присоединилась к трансляции Здравствуйте, Валентина Гущеварова Я рад вас видеть у себя на канале Максим Крапивин Значит, мне очень интересно с вами так беседовать, да, прикалываться Но, по-моему, наша беседа зашла уже чуть-чуть далековато И мне начинают поднаедать Давай, Давайте мы ее остановим, иначе я буду у вас вынужден занести в черный список так, Алексей Басов, крыльчихи четвертый год, родила шесть штуки, что-то озверело, рычит, кусается, до этого добрая была ручная Ну четвертый год крыльчихи, ее наверное уже пора <смех> на рогу. <смех> О, видишь, я как раз так сказал, наверное пора заканчивать с ней Да, то есть, ну, крольчихи бывают, конечно же, работают до четырех и даже некоторые очень редкие особи до пяти лет но, как правило, к двум годам ресурс у них вырабатывается вот, и они так сказать помягче, уступают дорогу молодым вот, но основная масса к трем годам это уже точно вот, на четвертый год переваливают единицы особо достойные вот, ваша уже перевалила ну, и озверела, кусаться начала конечно же, здесь то есть, я вообще не терплю агрессивных значит кроликов вообще ну бывают у меня да и бывает что я терплю почему потому что вот кормит мясом да какие то выдающиеся качества но при болельщем сбое, конечно же я сразу же их убираю хотя при том же самом этом же сбое, допустим я бы э, другую там спокойную крочиху может быть я бы ее там простил повременил да то есть при наличии агрессии При малейшем сбое, конечно же, я от нее избавляюсь сразу Поэтому, конечно, решать вам Но агрессия, как правило, если она появилась, она не проходит То есть это уже вот, неизлечимо То есть с этим, ну, либо мириться То есть, ну, надо знать, ради чего мириться, да, с этим Вот, а проще, конечно, то есть нет кролика, нет проблем Так, ага. Максим Крапивин. В белый список можно? Да, конечно, можно. Ильдар Марданов, Всем привет. Здравствуй, здравствуй, Ильдар. Рад тебя видеть. Удачи на дорогах тебе, как всегда. Максим Крапивин, Ильдар. Приветствую. Здравствуйте, здравствуйте. Ага, Алексей Басов. Наверное, пора заканчивать с ней. Да, наверное, пора. Наверное, здесь спорить с тобой не буду. А -а -а. Алексей Басов. Вот это я и хотел понять. Спасибо. Да, Алексей, да, то есть она не проходит уже То есть если она начала проявлять агрессию Уж тем более кидаться, царапаться, кусаться из клетки на тебя Все она таки будет до тех пор, пока ты ее не съешь Вот, ну бывают у меня такие, вот, изредка появляются Проявляют агрессию, ну если она мне кормит по 8, по 10 Вот, выкармливает крыльчат, выдает на гора Конечно я буду терпеть что теперь делать, да? Вот в том числе и срана, кто давно со мной видели, да, какие бывают чудеса, что устраивают крольчихи. но приходится терпеть, если она кормит вот кальчат и справно рожает и выкармливает. Ильдар Марданов, суп, да, суп, суп, точно. Вот или в коптилку. Так, ну вот мы с вами полчаса. Видите, уже у нас прошло времени, мы поработали, в общем-то, неплохо поработали. И даже если больше у нас не будет вопросов, мы, значит, с чувством выполненного долга сможем с вами попрощаться. Значит, напоминаю, ребята, что осталось у нас не так много времени. Раз, два, уже меньше трех недель. 14, 15, 16 сентября в Минеральных водах в Выставочном Центре. Будет проходить выставка животноводства, в том числе кролиководства и птицы, куры, индикви и так далее. Приезжайте, будет интересно, будет познавательно, особенно 15 числа. Ваш покорный слуга будет там, значит будем проводить семинар двухчасовой с обеда сразу буду рад с вами очно постречаться, приезжайте, пообщаемся поговорим, не знаю еще сегодня организаторы мне э, что-то, ну толком так не поговорили, но задают вопрос нельзя ли привезти туда пару клеток э, вот, ну не знаю пока вообще как что-то будем решать у меня тут заказов что-то накопилось вот много-много-много-много работы возможно не знаю, возможно привезу ну пока ничего говорить не буду. Э, Литармодан, ждем репортаж обязательно, конечно же. То есть я не знаю, как там будет связь, смогу ли я там выйти в прямой эфир, вот. Ну записать все равно что-нибудь запишу обязательно, то есть еще что выложу. Хотя постараюсь, конечно же, выйти в прямой эфир. Вот, значит, для тех, кто живет далеко и не сможет по это дело мероприятие посетить очно вот, конечно же, лучше сделать прямой эфир. 15 числа днем Вот это у нас будет четверг Вот А так ну, мы с вами по средам до да, В Крыльчатнике еще встречаемся Вот в эту среду мы я, да, прямо в среду прямо вышел А то тут да, две пропустили Мы не были в эфире Вот Но по средам я стараюсь выходить В одноклассниках Их тоже надо а то аудиторию немножко хоть баловать А то я все в ВК до да, ВК они там на меня обижаются вот где-то пропал, я говорю, да приходите в ВК. Нет, мы тут сидим в Одноклассниках, нам комфортно. Ну да, каждый, какую там себе соцсеть обжил, ему там хорошо, комфортно, ему там уютно. И, конечно же, не хочется покидать вот такое теплое место. Я их прекрасно понимаю, поэтому стараюсь тоже опубликоваться и там. Ильдар Марданов откачали мед, последняя партия, рот до ушей, класса, да? Хорошо получилось, слава богу. Нынче лето хорошее, думаю, что вот медоносы работали хорошо. И была погода хорошая, медом, ой, пчелам летать. Думаю, что да, пчеловоды, нынче меду подсобрали. Так, мое предположение, да. Хотя я. Так, не специалист в этом деле. И интересовался. Нас продают. Много идет объявлений, что мед продают. Уже всякие там и горный и не горный. Вот. Но я обычно беру ближе к осени, уже к зиме. У соседа у меня сосед, вот у него несколько пасек хороших. Он специально для меня приготовляет. Уже вот я беру, как сказать-то, с гарантией качества. Потому что на этом рынке, ну сами понимаете, да, <свят> <свят> вот рынок он и есть такой, и <свят> цена продукта не гарантирует его качество, только знакомство личное. Вот я знаю, что, допустим, если брал, брал бы у Ильдара, да, то, конечно гарантированно хороший качественный мед такой, какой есть. Но а так просто идти на рынке покупать. Я как-то не рискую, да поэтому беру только вот проверенных людей через знакомых. Когда я знаю, что значит у нас тоже продают всякие сборы трав, чаи, и даже Кипрей, да, вот, Иван Чай. Но это все далеко не то. А вот когда мне Сережа Волков прислал, вот с Алтая, да, вот это я понимаю, чай Вот это я понимаю, значит, Иван Чай, Киприйный Понимаете, настоящий вот. Вот. До сих пор я им наслаждаюсь вот. Есть еще, до Нового года думаю, до дотяну, наверное Спасибо, Сережа, отдельное, за такой вообще подарочек Вот такой подогрев шикарный Вот такой я люблю так, ну вот, значит, Мадис Боризнен присоединился к трансляции, где-то задержался Мадис, ну ладно. Подождем 3 минуты, если Мадис задаст какой-нибудь вопрос, то ответим, но если не задаст, наверное, будем доставать. Расскажи... Ага, Алексей Басов опять у нас проснулся. Расскажите, пожалуйста, про э, гли... глитогонку и альтернативу ее, тем более сейчас лето, осень, актуально. Я так понимаю, глистогонку. Вот. Я опять сейчас скажу страшную вещь. Э -э Ильдар Марданов не имеет рублей, имеет друзей. Да, именно так, Ильдар. Да, именно так. Значит, про гристогонку. Э -э Алексей Басов, а давай вот это. Э -э зачем? Зачем тебе это? Скажи, пожалуйста, есть какие-то э -э поводы, какие -э -э наглядные какие-то ты причины выглядел, да? симптомы того что у тебя у кроликов глисты то есть глистогонит я понимаю то есть надо это ну, устранять причину да вот уй модель здравствуйте всем привет привет модеж вот не просто же так ты придумал для родительского стада а зачем зачем на всякий случай или что давай на всякий случай от поноса Давай на всякий случай от глистов, давай на всякий случай, там от чего еще на всякий случай, от самоубийства. Ребята, то есть, я считаю, что вмешиваться в хорошо отлаженный механизм, а уж тем более организм, да? Ну, Ильдар Марданов, я пробовал устроить падеж. Не понял. Я пробовал, устроил падеж. Я пробовал Устроил падеж А что пробовал? Глистогонить? Так, ребята Я жду ответа От Алексея Басова Алексей, почему вдруг возник такой вопрос? То есть, есть какие-то причины Полагать, что у вас У вашего стада у кроликов Завелись глисты То есть, вообще Глисты Да пробовал глистогонить. Вот, вот. А зачем начал пробовать тайдар? Вот Алексей Басов, я никогда сам не глистогонил, но, видимо, насмотрелся лишний инфы. То есть, ребята, зачем? То есть я вот этого красного, смотрите. То есть, во-первых, у всех у нас, если вы думаете, что у вас нет глистов, то вы глубоко заблуждаетесь да? То есть они есть. В каждом организме, то есть паразиты, которые там живут внутри нас, вот, или мы, вот их паразиты, они нас как ферму, чтобы мы их кормили. Вот, или они у нас живут. Я не знаю, так или иначе, это симбиоз. Вот, нам от него никуда не деться. Значит, да, бывают какие-то осложнения, когда они действительно уже начинают подъедать этот организм, когда паразиты начинают беспокоить не дают жить животному да, или человеку вот, проявлять в том числе во внешних каких-то проявлениях, говорят там выползать, чуть ли не из ушей да, вот э, что делать в таком случае? вы говорите, глистогонить, я говорю, нет скормить собакам нафиг, сам, вот я бы сам побрезговал есть такого, да забить, скормить собакам если это все стало, значит забить все скормить, подумать Почему такое появилось? Почему вдруг они взяли вверх? Да? То есть, опять же, еще раз говорю, то есть, они могут вот так вылезти наружу, только в том случае, если слабая иммунная система у животного. То есть, он с, них, он с ними не справляется. Вот. И они вот таким образом проявляются внешне, да, такой фактор, начинают съедать животного. То есть зачем это животное? Ну проглисты гоните вы его, здоровье то ведь вы ему не добавите от этого, это точно. А вот еще и усугубите, наоборот. Зачем? ёшкин кот. <с up> Вообще не вижу никакого смысла. Поэтому никогда даже я вот голову над этим не ломал. И вам рекомендую, не надо над этим голову заморачивать. Если вдруг вы увидите, что из вашего кролика ползут глисты, червяки, надо ну, взяли, добили выки... этого кролика, выкинули чертой бабушки и все. Ну, вообще-то, откуда им взяться вот такому проявлению да? То есть, если у вас в клетке чисто, водичка у вас чистая, через ниппельное поение, у вас миниферма Макляк 6.3 стоит, да? Вот, в ней чисто. Чистая водичка подается постоянно, зимой подогретая, летом прохладная, через ниппельное поение, цирку, циркулирует водичка чистенькая. Корм у вас, значит, поларационный, гранулированный, да, всегда в достатке кормушки устроены так что в них не попадает э, они там ни моча ни какашки ни горох ни мусор да нет там мышей и лягушек он всегда чистый потому что кормушки правильные от мокляка вот о чем вам заботиться -то? вот а если у вас конечно кролик ходит извините меня значит на подстилке в которую писает какая да э, клетка не проветривается в подвале где когда заходишь, глазки плачут, их выедает аммиаком. Ну, извините, ребята, я тогда не знаю, вот. какие глистогонные средства могут вам помочь. Алексей Басов отправил подарок. Спасибо, дорогой. Вот, наконец-то я заработал все-таки такой подарок от Алексея Басова. Спасибо, ребята. Берите пример. Вот, достойное уважение. Спасибо. Приятно старику вот такое, видите, слышать. Uh, так вот, Альдар Маданов, ты же больше этого не делал Алексей Басов, все понятно, ни к чему, ни к чему совершенно, ребята всегда говорил и говорю, прежде чем uh, озадачиться, <сёк> что-то там придумать спроси себя, зачем, зачем тебе это надо то есть, если на всякий случай, зачем, <сёк> делать нечего, зачем понимаете, не надо издеваться над животными, дайте им спокойно жить забудьтесь им а, хорошим домом, то есть я всегда говорю, в первую очередь должно быть хорошее содержание, то есть эта корова, значит, должен быть а, вот, стойло хорошее, да, теплое, чистое, своевременно убирать, это, если это кролик, должна быть миниферма Макляк 6, вот, которую надо убирать раз в году, вот, если это там червяк, значит, он должен жить в хорошем, чистом чуть слегка влажном ящике с хорошей чистой значит, ему пищей для него да задумайтесь об этом ну и корм хороший и все у вас будет хорошо и ваше животное всегда с благодарностью будет смотреть на вас и благодарить вас хорошей отдачей хорошей продукции так модис Божий мой Алексей хотел сказать что у кроликов какцидии а не глисты ну я привык слышать то, что слышу то есть я услышал вот глисты, наши глисты так, Алексей Басов сегодня продолжим вечный мой разговор про мой вопрос, с удовольствием продолжим Алексей, через 10 минут в зуме не Мадис, позже расскажу да, Мадис, я думаю, тоже сегодня в зуме будет Александр Подкратьев присоединился, здравствуйте, здравствуйте Александр, рад вас видеть ну, наверное, будем заканчивать хорошо мы сегодня поработали достаточно большое количество было вопросов напоминаю, что 14, 15, 16 сентября приглашаю вас на выставку кроликов в минеральные воды 15 числа у меня там будет семинар, встречаемся очно поговорим вот, хотя бы так, встречаемся с вами каждую неделю почти что очно вот, мы там вообще будем, может быть, очно будем да в среду, 31 числа, скорее всего, выйдем в эфир в Одноклассниках. Сюда же выложу. Ну, а 2 числа, в пятницу, в 8.00, жду вас здесь же. Значит, онлайн-марафон вопросов по кролиководству в группе Макро ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, подписывайтесь на платный контент. И мы с вами с удовольствием встречаемся еще и в зуме. Всем Пока-пока. Спасибо, что были со мной. Спасибо за хорошие вопросы. Будьте здоровы. Удачных ломакровов и здоровых кроликов. С вами был Евгений Вокликов. А это моя Академия Кролиководства. Пока-пока.